Ну вот первая пара готова, в принципе, перегородок. Сейчас вот эту, но это потолще немножко будет. Ну и дальше уже, соответственно, то вот надо заднюю коротенькую сделать, переднюю коротенькую, потом это и перейдем к длинной стенке. Вот так это и работает. Да, кстати, по поводу вот, кухня, остров и зал, да, совмещенная. Я согласен абсолютно, здесь просто индивидуально. Это должно быть э, кому-то хорошо, кому-то нехорошо. Почему делается здесь так? Во-первых, они, я бы сказал так, что не такие великие готовщики, как э, наши. Вот, поэтому здесь немножко это все упрощается. Там бу бутики, там еще что-то где-то покушали, там в других местах, ну, в... Э, часто ездят на заправку, там шведский стол и так далее. Ну, короче говоря, это такая специфика. Но это обосновано чем? Посмотрите, вот, вот главный вход, здесь нет тамбура ничего, да, и здесь зал и так далее. То есть, тем самым э, нет коридора. Потому что если, ну, и получается так, что монопространство, во-первых, оно... Э, Скажем так, визуально это увеличивается. Вы при маленьком домике, да при какой-то небольшой планировке, можете увеличивать именно объемы. Это важно. Вот она наша здесь. Это канитель. И по большому-то счету ну, тамбур. Но ну, можно было по идее как-то... А где тут поставишь? Здесь только вот, вот в этом месте можно было дверь поставить. Получится он такой куцый. Зашел не пройти, не проехать. И так далее. То есть, ну, как бы это закрыто то что дверь одна и тамбура нет ну я опять же я повторяюсь что это не такая прям принципиальность почему потому что ну никто не ходит там грубо говоря как в подъезде да кто-то там сосед зашел позвонил двери открыли и стоят тут ну как бы трекуют ну, нет такого то есть если кто-то позвонил зашел ну прошли в дом посидели поговорили пообщались либо можно выйти на улицу пообщаться ну, так, чтобы вот оставить открытую дверь и э, стоять, э, разговаривать. Ну, это тоже такой, скажем, такая себе история. По поводу того, что холод, не холод, да нет, теплый пол, вообще ничего не почувствуете. но ну, опять же, если это адекватно, и все. То есть, ну, проблем никаких не будет. Но это все связано с тем, чтобы убежать от коридоров. Да, обратите внимание на планировки что вот они как раз таки, чтобы использовать это пространство. Если это все нарезать и так далее, то это будет капец. По поводу толчков, я уже повторялся, что как бы ну, здесь просто немножко вот это можно отнести в такую себе историю, что вот, вот здесь, да, наверное, вот вот это не очень хороший вариант, скажем, туалет. Наверное, все-таки нужно было сделать вход как правило, идет через дверь, затем э, можно было... Ну, здесь просто двери вот так устроены, да, и через душ пройти в туалет можно было бы здесь дверь поставить. Тогда получается одна дверь, там, грубо говоря... Ну, как правило, вот где комната хозяйки, да, и душ делается, вот где-то в душевом помещении э, унитаз ставится, э, то тогда получается... Одна дверь здесь, вторая дверь здесь, то есть пошел, ну там звуки и так далее, этого ничего не будет, это вот здесь особенность такая и все, потому что один туалет здесь, ну да, как бы зал, ну не фонтан, но можно пойти сюда, здесь все-таки будет меньше, ну нужно гостям просто налить чего-нибудь покрепче, чтобы по большому счету домозон врубить побольше и проблем не будет. Ну вот с таким результатом мы заканчиваем. То есть собрали раз, два, три. Это у нас идет из сотки. Из сотки и тут еще с этими самыми. С коллектором. Здесь двойная с трубами. Вот и все, собрались и поедем мы до дому, до хаты. Грубо говоря, завтра продолжим. Мы завтра добьем полностью все перегородки соберем. И все. В понедельник эти самые электрики, а мы поедем на другой объект доделывать. Так что вот так, вот, как зайцы популю скачиваем с одного на другой. Вот. Ну все, вроде пока. Итак, доброе утро всем. Мы уже как бы работаем. Это моментик такой интересный. Значит, понатаскали досок. Ну, как обычно, с зимой начинается вообще рабочий день с тем, что с того, что берешь лопату и копаешь. Ну, вот как-то так. То есть все, все дольше происходит в зимний период. Потому что подготовки, где-то что-то нужно найти. Ну, хорошо здесь я знаю, где что лежит. Поэтому это меньше занимает времени. И вот сейчас мы подготавливаемся под вот эту стенку длинную. Да. Будет расклад. Я вот, Нужно мне смонтировать видео, которое я в доме еще э, у себя другую стенку делал. То есть то покажу, там тоже будет понятно. Но видите, вот как мы сделали. Сначала мы сделали, вот именно добавили одну стойку посередине 48 да, через колобашки и отбились уже. Линия есть, да, где это будет все фиксироваться. Эти колобашки обязательно нужны с двух сторон. Ну, колобашки имеется в виду 48-й бруски. Они нужны для того, чтобы потом можно было подшивку. Будет это МДФ-панель, либо это будет гипс. Вдоль стенки, ну, края, все равно почему то надо крепить. А, у нас в проектах показано не такой вариант, на самом деле. У нас показан просто нужно через 800, по-моему, поставить вот эти поперечины, только деревяшки, между брусками 48-ми, ну, вот в пролете, скажем так. Мы так делали, потом мы короткие вот эти штуковины, ну, между этими брусками еще напиливаем. Такая, как бы, э, скажем, порнография, блин, которую, ну, такой хардкор, блин, нафиг надо. Вот так проще. Мы сделали длинным, ничего пропихивать не надо, ничего запихивать не надо. Спокойно сделали и дальше приступили к дальнейшей работе. Это очень важно, почему я говорю о таких вещах. Это наш опыт. Это мы, значит, уже попробовали так, попробовали так, попробовали еще как-то и пришли вот к этому моменту. Вот это идеальный вариант. То есть, ну, не то, что идеальный. Идеального нет ничего, оно и не надо. Но это лучше в, на сегодняшний день, в нашем понимании. Может, мы к чему-то придем еще другому. Но сейчас это вот именно таким образом делается. Для тех перегородок, которые идут вдоль. Здесь у нас усиливающая перегородка. Вот это. Поэтому, видите, вот она у нас с собой только дудки. Анкера у нас есть, но они волшебные, они дорогие. Мы их называем <с> золотые. Вот, поэтому мы их не используем, а других у меня нет с собой. Эх, компрессор. Но этот тихий, зараза, более-менее нормальный. Значит, поставили, зафиксировали один край, дудка. Здесь ничего нет. Серединка, дудка. И здесь с краю дудка. Все. Куплю анкера и перед гипсом добьем, ну, все как бы зафиксируем нормально. И здесь у меня уже, смотрите, напилены. Напилены бруски. Это не подписано 1, 2, 3, 4, 5 там по восьмой. Здесь нужно поставить между. Вот видите, здесь усиления идут двойные, сбиваются в этом пролете. Должны быть. Вот. Двойные такие, 48-й бруски. Между ними вставляются э, кусочки. Мы тоже ставим 48-й. Почему? Потому что, э, чтобы сильно там не выпендриваться, ставили изначально в проекте 66-й, но его нужно ровно-ровно поставить вместе с этим. Пока ты прибиваешь, что-то увело, потом гипс у тебя встает как бы на четвереньки, грубо говоря. И вот здесь я прошел, написал. В этом пролете там... 25, 22 и 2, 30, 33, 31, 32, 33, 32. Ну, размеры. Прописал и все. И, соответственно, я напилил. Ну, вот смотрите, еще маленький моментик. То есть, я знаю, что я шел оттуда чертить. То есть, я не подписываю брусочки там вот 22, еще что-то там. Я просто иду первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, ну, по списку. И все, и монтирую. Я знаю просто, какой, какой чего. Мне не надо подыгрывать. Мне просто ну, как бы очередь идет последовательная. И все, и на этом заканчивается. Это вот тоже, скажем, мое применение. Мы когда по крыше делаем то же самое. Юра наверху пишет мне большой список. Я пилю уже, но я просто не успеваю весь напилить. И чтобы нам не стоять, но ну, ждать друг друга, я напилил там, скажем, три штучки подвязал на веревку, но я их подписал. 1, 2, 3. Он знает, откуда он счет вел. И все, как бы. Он использует первый, второй, третий там комплект. Дальше я опять, ну, то, что я отдал, следующее пилю, опять пишу. 1, 2, 3. То есть он продолжает. Ну, и вот, вот такие маленькие схемки, они помогают, упрощают. То есть приходим к этому со временем, с годами, постоянно что-то оттачиваем. Улучшаем, скажем, упрощаем для себя. Так что так. Итак, что касаемо разметки длинных стенок. Вот тут очень-очень важное правило. По-другому у вас нифига не получится. То есть, его нужно сначала вот нарезать все эти куски. Видите, вот слева лежит кусочек, здесь лежит кусочек и здесь еще кусочек вставка. То есть, эта стенка будет состоять из трех частей. Но гипсом-то будем зашивать все как бы единое. Поэтому, чтобы не ошибаться, находим, где у нас что происходит, каким образом. Растягиваем сразу же рулетку, как она есть. И отмечаем уже на тех местах, где должны стоять стойки, где у нас перегородки стоят и так далее. Вот Сразу разметку делаем, рулетку. Не так, что вот 60, там плюс 60, отодвинули рулетку, еще чего-то. И вот здесь также отметку поставили, дальше метр положили и все. И тоже добавили разметку. И это будет сочетать единое. Мы тогда минимально ошибемся только за счет того, что гипс может быть чуть-чуть на миллиметр ну размер там больше либо меньше такое тоже бывает но по крайней мере все остальное будет нормально в других всех вариантах ваши быть вот так вот ну, вот перегородочка готова большая сейчас переходим туда там делаем ту часть и потом уже вернемся в эту сторону здесь еще доделать надо будет и все так что трудимся Итак, смотрите, по поводу усиливающей перегородки. Что это такое с чем это едят. Вот они вставочки, которые сделал. То есть их я уже показывал где-то, рассказывал, что сначала напилил, вставил, затем шуруп прикручиваю, сжимается и потом уже на гвозди. Опять шуруп выкрутил, следующий уже вставил, вкрутил, опять гвоздями прибил, опять выкрутил, вкрутил. Ну, по такому принципу. Проверяющие у нас... Бывает так, что на одном объекте приезжал проверяющий и говорит, что зашел, говорит, вот сразу видно, что люди понимают, что делают. Потому что он говорит, я на другие объекты приезжаю, бывает такое, что по сантиметру зазоры идут. Пымс и пымс, между, то есть свободно. Он говорит, просто люди ну, делают, а что делают и зачем, они даже не понимают, для чего это нужно. Вот я хочу просто пояснить, чтобы вам было понятно, что это означает, как это работает. Скажем так, за счет того, что вот эти двойные... 48 и вот это будет прокручиваться листы гипсокартона здесь уже больше то есть будет 7 сантиметров по периметру 14 внутри листа затем будут танкера по низу стоять анкерица нужно там сделано усиление в бетоне с арматурой дополнительно и принцип какой здесь будет еще прибьем ну такие же широкие 98 или 95, я не помню какие, вертикально, и зажмем стойку, там должны стоять э, еще уголки металлические, крайний уголок должен быть заанкерен вниз и прикручен, скручен со стойкой, грубо говоря, там. Это все закручивается гипсокартоном с одной и с другой стороны, и она дает, из-за того, что, ну, скажем так, э, она придает жесткость дома, стабилизацию вот в этом направлении. Вот И это работает по принципу, то есть можно в принципе сделать без них, да? но тогда мы получим, что у нас будет работать только гипсокартон на сдвижение, на срез. То здесь, когда вот это прикручивается, начинает весь ряд работать гипсокартона. Из-за того, что вот эти вставки, они упираются в верхнюю часть, низ за анкерен. И получается, она будет двигать вот в этом направлении во всем. Но также это сделано. Перегородка все равно, она ниже находится. И при снеговой нагрузке может спокойно продавить. Немножко она может слюфтить вниз, прогнуться и вернуться. То есть это ну, такой вот конструктив. И это рабочая схема. Здесь вот, я не знаю, сколько лет делаем, столько и... Столько это вот в таком варианте и делается. Бывают разные там манипуляции немножко. И вот в поперечном нормально, кстати. А вот если будет перегородка продольная, вот там немножко будет эротик. Вот. Бывает э, по, допустим, может зависеть вот от этой длины перегородки, да, от какой-то конструкции. Могут ну, потребовать поставить стойки через 400. Бывает так, что усиливающие перего перегородки у нас ставятся, там, может быть, и через 600, но, допустим, гипсокартон усиленный. Либо могут через 400 и усиленный гипсокартон, если будет какая-то вот перегородка. Но она не очень большая, там, скажем, да, и будет недостаточно. То есть будет увеличивать таким образом жесткость, придавать. Но концептуально будет всегда вот такая конструкция со вставками. Вот и все. Так что пользуйтесь, если хотите, на здоровье. Для понимания, чтобы у вас было оно. Скажем так, что можно это все использовать. Ну вот, тут часть заделана вся. Там баня, комната хозяйки, туалет гостевой. Ну, не гостевой, фу. Про это вообще нужно отдельно поговорить. И комнаты, раз, два, три. Опять туалет и гардероб. Сейчас здесь уже сделали стеночку одну вторую стеночку сделали с дверью и здесь уже напилено здесь кусочек здесь кусочек здесь кусочек и туда кусочек то есть вот так то есть осталось еще немножко и доделаем до конца итак на ютубе задали вопрос к последнему видео почему мы не пользуемся газовым пистолетом который ну, дюбеля короче говоря стреляет у меня есть на самом деле пистолет этот газовый старая модель такую раритетную наверное даже но все нормально рабочий он почти как новый суть не в этом почему я не пользуюсь лично нужно смотреть это все на индустрию я смотрю вот именно с этой стороны он будет у меня лежать это во первых он будет стоить там больше 1000 это точно Первое, второе. Газ, это расходка будет тоже стоить, ⁇ ее -мо ⁇ И самое главное, я не смогу отказаться от перфоратора никаким образом, потому что у меня идет террасы и так далее. То есть у меня добавится еще один инструмент, который, ну, пускай я там на сколько на... Ну, то есть вот эта скорость, она вообще здесь незначительная. Тут больше времени занимает само по себе напилить, натаскать, расчертить, а сбить их вместе и прибить. По низу, да вообще, это ерунда полнейшая. То есть я здесь не вижу никакой экономической выгоды. То есть по времени то же самое. Но у меня появится, во-первых, я потрачу хорошую сумму денег. Появится еще один инструмент, появится еще один, ну, скажем, назовем это геморрой, который там нужно смотреть, то у тебя газ есть у тебя или нет. Нужно всегда помнить об этом. Ну и, короче говоря, вот, ну нафиг я не вижу вообще никакой целесообразности. Если кто занимается э, гипсокартоном, только собирает перегородки, потому что я свой газовый пистолет покупал вот именно когда я занимался только гипсом. Я ничего не брал другого. Там есть смысл. Но, опять же, и там тоже все равно без перфоратора никуда. Э, то есть, все равно это вот люди пишут, которые недопонимают, они не в курсе, как это работает, не понимают... Э, ну, скажем так, не пробовали сами Поэтому, если попробую, То газовый пистолет, он не является панацеей Там очень много сколов много, э, ну, Скажем так, не зафиксировалось Ну, что-то вот там бетон отскочил немножечко Еще что-то Ну, такая история, где не так-то все, скажем Красиво, как оно рисуется Вот, поэтому Мне вообще экономически не вижу никакого смысла есть у нас перфоратор. Единственное, вот просто у меня перфораторов в нашем руке дофига. У меня штуки три их, наверное. Этот, этот просто у него еще есть функция отдельно долбать, поэтому там эти пики лежат, что-то надо поддолбать, поддолбали. Патрон у него сменный, то есть он идет еще и как миксер используется, если нам нужно эти наполненные стеклянные стенки, блоки делать, вот, то как бы. Берем-то делаем. Поменяли патрон на нем. На вот перфораторе. Патрон. Поменял. За, закрутил туда эту штуку, ну, миксер. И все. Покрутил мик. Ну, раствор. А тот пистолет, он будет вот только чисто ради вот этих перегородочек. Перегородки у нас занимают, ну, грубо говоря, два дня. Если бы это сейчас два дня, ну даже два все равно не получится полных. Где-то может быть день с небольшим. Но если бы мы с тобой делали как бы если не подожди вот если взять этот дом был бы летний период не зима копать не надо и так далее мы бы с тобой приехали грубо говоря расчертились бы за ну немножко удлиненный день но мы мы сделали за удлиненный у нас дня. мы вчера с тобой после обеда начали знаю, ну и сегодня там час два часа за длинный день если ну там если уж захотели бы да, может, построили. Ну, полтора дня, грубо говоря. Вот. Ну, смысл в том, что... И ради этого нужно, блин, до следующего объекта он будет лежать. Я не вижу никаких вот экономических целей вообще этого пистолета. Он бесполезная стыковина, которая нафиг не нужна. Мы же пользуемся газом, да, пневматикой. Только ну, от компрессора все равно никуда не деться. Вот станки, вот это все. Посмотрите, сколько вот опилок. Это просто производитель опилок. Вот. Это всего лишь вот то, что мы тут за два дня напилили. Представьте, сколько, какое количество. И каждый раз мы просто надо выдуть его. Иначе это все вот часть этих опилок Она будет опять в машине лежать. Блин. Газовым мы пользуемся там, где вот действительно едешь. Что-то нужно доделать. Или у тебя собрано, тебе нужно прибить там три гвоздя. Ну да, тогда смысл вот такой вытаскивать компрессор шланг и пневматику если мы здесь знаем что вот у нас идет э, вот эта работа вот он шланг вот он компрессор мы целый день будем здесь работать то смысл какой газового это просто дороже получится ну по расходке смысл какой газ тратить ну, то есть у меня вот такие скажем мысли и подход такой Должна быть какая-то некая рациональность вот так что напишите, что вы там думаете сами-то по этому поводу. Так, смотрите, хочу сказать вам по поводу... А, тоже вот на ютубе в комментариях написали, ну, мы там много заговорили про, человек написал, точнее, про планировку. Ну, не этого конкретного дома, но от того, который вчера видел. Ну, смысл не в этом. Смотрите, по поводу туалета. Вот он вроде как бы зал, да, здесь находится. Вот он, кухня с этой стороны. Здесь диван будет, еще что-то. Ну, короче говоря, тут камин. И вот он, толчок. И якобы вот как так, блин, практически в зале. Да, здесь вот в этом доме толчок еще второй. Вот он, прямо идет. Ну, как бы в таком небольшом коридорчике. И это не совсем стандартно. Это редко такое бывает. Я даже вот не вспомню чтобы где-то было такое э, конкретно обычно вот этот туалет он делается через душ за, проходишь в комнату хозяйки затем в душ и там как правило ну как за, за нишей а не отдельный вход вот отсюда поэтому ты получается за двумя дверями комната хозяйки и душевая комната это будет грубо говоря две двери да ты находишься в туалете то есть но ну, если там кто Го гости там некомфортно или еще что-то а здесь это ну, как бы почему-то называют гостевым туалетом вот мне не совсем непонятно что значит гостевой туалет вы строите туалет для гостей или как я вот в этом не понимаю я понимаю когда у вас их три да вашей спальне находится там душевая там свой санузел да но у вас помимо этого должно быть еще парочка Просто. Вот. если у вас этого нет то это никаким образом не гостевой туалет это, это ваш ваш личный туалет просто на входе место расположения а строить э, туалет для гостей либо дом для гостей либо думать а вот как гости будет там комфортно или не комфортно ну, вообще тогда наверное не стоит и даже думать потому что большинство людей которые э, смотрят видео думают и размышляют они как правило, живут в квартире, где всего лишь один санузел, который находится либо рядом с кухней, либо э, в коридоре. И поэтому там такая же история, и поэтому нет никаких там ни гостевых, ни еще каких-то... Э, не знаю. В общем, мое мнение такое, это конкретный перебор. Ну и неправильно, наверное, искажение такого мышления. Я думаю, не стоит так думать. Нужно меняться скажем так, что думать, что это ваш санузел, а уже кто туда пойдет другой вопрос, если какие-то люди непорядочные, так не пускайте вообще их домой, а думать комната для гостей и так далее ну блин, нет вот так что тоже об этом напишите ну все, все перегородочки собраны сейчас будем собирать инструмент и гипсную будем таскать хотим гипс еще затащить, ну вот так вот все это происходит.